Здравствуйте. Сегодня у нас в работе баннер клининговой компании, компании, которая э, занимается уборкой помещений, это квартир, а также э, офисов. Вот. вот, этот баннер размером 3 на пять с половиной метров. Хотел обратить внимание на способ отделки. Э, здесь у нас Сверху идут люверсы, для того чтобы в верхней части этот баннер монтировался. А монтироваться он будет, будет внутри помещения. Это э, клуб Олимп. Висеть он будет в бассейне, то есть в помещении, где бассейн находится. И соответственно сверху приготовлены крепежи, э, люверсы. а в нижней части для того чтобы баннер отвисал вниз приготовлен клапан клапан для того чтобы сюда была заправлена труба которая будет его натягивать равномерно вдоль стены чтобы он красиво смотрелся дальше мы вам покажем также как он будет монтироваться и как будет выглядеть после монтажа